Здравствуйте! Не просто в наше время занимать позицию, которая отличается от общепринятых. А какие сейчас общепринятые позиции, позиции большинства? Это осуждение России или осуждение Украины или основанную на каких-то финансовых интересах политических интересах. Кому-то просто нужно использовать такую ситуацию, покинуть страну и уезжают как страусы. И есть такие в Украине, есть такие в России. Много разных позиций. Я имею свою и она отличается от этих многих. И вот эту, этот выпуск я решил посвятить тому, чтобы разъяснить свою позицию. Потому что увидел, не все мои друзья даже понимают меня. Я прожил более 70 лет и более 30 лет занимаюсь духовным развитием, для, для того, чтобы оказаться вот в числе тех, кто занимает массовые позиции. Я это говорю не для того, чтобы не из-за бахвальства, не из-за того, чтобы занять какое-то состояние над всеми, нет. Я высказываю то, то свое состояние, которое я формировал все эти годы. А все эти годы шло формирование более глубокого понимания себя, жизни и происходящих событий. Всех причин и следствий. И я давно уже увидел, что миром правят не те, кто на виду. Не те, кто ходят с автоматом, управляют армиями, управляют государствами. Не они правят миром. И не те, кто финансовые магнаты на нашей земле, имеющие большой Большие финансовые и властные ресурсы. И они тоже не первые лица. И вот с каждым годом своего развития, с каждым годом своего духовного становления, я выходил на все более высоких кукловодов, которые, которым интересна Земля в плане реализации их интересов. Есть такие силы, есть такие структуры, которые используют человека, человечество в своих интересах и организуют на Земле то, что им подходит для решения их задач. Кто-то боится смотреть даже в эту сторону, называя конспирологией такие, такое мировоззрение. Друзья мои, еще раз говорю, я 30 лет занимаюсь этим, я знаю Многие вещи гораздо глубже, чем то поверхностное мнение, которое существует в пространстве. Далеко не все люди готовы это осознать и понять. И поэтому я сейчас это выступление посвящаю тому, чтобы найти своих единомышленников. А они есть. Многие Подсознательно, на уровне сердца чувствуют, что что-то здесь не так. Что-то в этом спектакле, который сейчас происходит на Земле, военный спектакль, что-то здесь не просто так, как пишут СМИ, как говорят политики, как говорят очевидцы. Все они исходят из своих интересов. Очевидцы, они страдают, они выживают. Они видят все, только вот то, что перед ними. Они не видят дальше, что за этим стоит и кто этим руководит. А для чего это видеть? А для того, чтобы управлять этим. Пришло время взять в свои руки управление жизнью на земле. И таких людей, понимающих этот путь, осознающих этот путь, могущих идти по этому пути, становится все больше и больше. И вот мы сейчас с вами заглянем в то будущее, которое должно быть. И его будем иметь, и из него будем формировать наши действия, наши шаги. И это будущее, оно счастливое. Это будущее, оно мирное. Мало того, в этом будущем, как это не парадоксально звучит, но в этом будущем есть дружба между Россией и Украиной. Как бы это ни звучало парадоксально. Но чтобы увидеть это будущее, нужно подняться над... Надо встать над всеми этими кукловодами, всех уровней, и занять свою позицию, и вести все процессы в этом направлении, к мирной земле, к счастливой земле, к счастливой жизни людей. Возможно, для кого-то я сейчас говорю непонятные вещи. Как можно в такой ситуации стоять над, друзья мои? Это следующий шаг мудрости. И его желательно освоить. Тогда в вашей жизни, в нашей жизни, в жизни всех будут происходить позитивные изменения. Мы не сможем жить на планете, только держа в руках автоматы, вооружаясь. Это плохо закончится. Мы не, можем, не сможем жить на планете, в которой финансовые интересы играют первую роль. А очень многое сейчас в этой в этих военных действиях, связанных именно с будущими финансовыми распределениями, уже делят будущие финансы. Очень много здесь также тех, кто играет уже политические какие-то роли, готовит политические свои подъемы, взлеты, и опять, чтобы встать над людьми. Кто-то популистским занимается посылами в этот в это, горячее, в это горячее пространство, подливая бензин в огонь. Очень много тех, которые сознательно занимаются ложью, и это тоже ради денег зачастую, ради того, чтобы стать популярными. Друзья мои, выходите из всех этих состояний, занимайте позицию сердца, позицию любви а в сердце мы все одно на этой планете мы все одно мы все в любви, мы все любим друг друга только забыли об этом и пройдя вот эти испытания на первой позиции поднимутся те, кто вот именно в себе увидит это проявление мудрости любви, ко всем людям, ко всем людям, любой страны. Вот эту позицию сейчас очень непросто держать. Но, друзья мои, я предлагаю вам свое сотрудничество в этом. Объединяемся в этом видении этих событий. Встаем над этим. Только в этом случае можно избавиться от всех кукловодов. От всех куклаудов на земле. Только тогда мы сможем жить счастливо. Если мы будем играть в этом спектакле низкие роли, то это может продолжаться очень долго. Как сказал один из политиков западных, «Будем, мы же, говорит, не воюем, но мы будем воевать до последнего украинца. Цинично. Действительно. Многие так думают, чтобы осуществить какие-то свои глобальные цели. Друзья мои, я прошу вас услышать меня и встать под флаг вот этого состояния любви ко всем, к этому состоянию единства со всеми и к этому состоянию счастья для всех. Давайте в этом направлении и будем с вами Жить и действовать. Благодарю вас.